Всем доброе утро. Всем доброе утро. Кто не спит, возможно, у кого-то добрый день. Возможно, у кого-то обед уже. А, вот, исходя из часовой зоны. Так, ребят, вот мне интересно, у меня как бы <coughs> мой партнер как бы сказал, что ВКонтакте есть задержка. Я как бы думал, что ВКонтакте самая минимальная задержка, которую можно вообще себе представить. Да, то есть, если я зачастую провожу вебинары в Google Hangout, то там от 20 до 40 секунд задержка, то ВКонтакте, я думал, что есть вот в лайв-трансляциях самая минимальная задержка. Поэтому, ребят, мне прям интересно. Вот здесь и сейчас, да, то есть, вот поставьте плюс, да, для того, чтобы я понял, насколько есть задержка. Давайте, ставьте плюс и прям так, ну, вроде бы... Задержка совсем минимальная, возможно, ее даже нету. Возможно, конечно, меньше, может, чем на Google Hangout, минимальная какая-нибудь. Ладно, проверили, протестировали. Еще раз всем доброе утро, на связи Виктор Бандолет, основатель образовательного сообщества Business Chance Pro. И в этом видео я хочу начать очередную суточную дозу удивительного, вообще рассказать немножко свой путь, да, то есть свой путь э, к совершенному, так сказать, лайфстайл-бизнесу, которому мы обучаем э, всех наших ребят, которые заходят в закрытое сообщество. Так, всем привет, ребят, присоединяются. Э, э, ну... Мой путь, наверное, начался, как и у всех, у, у всех да, то есть я не был каким-то уникальным, я не был каким-то особенным, хотя, наверное, если я пришел в сетевой маркетинг, я, наверное, немножко особенный, да, то есть как много окружение считает, считала, и, наверное, вы с этим уже тоже могли столкнуться, когда вы начали бизнес в сетевом маркетинге, то буквально через некоторый промежуток времени, когда вы наломали определенное количество дров, да, то есть вам сказали, где вы находитесь, кем вы являетесь и куда вам нужно пойти. Да, то есть, ну уж точно не идти с предложениями к ним там, по бизнесу, либо э, по продукту. А, я в этом бизнесе уже чуть более 6 лет, уже ну, через пару месяцев будет, наверное, 6,5 лет. Да, то есть это начиналось в 2011 году, когда мне вот, -вот 20 в тот момент я еще работал на государственной работе, Это... я был железнодорожником по профессии, я отрабатывал э, свою профессию после окончания колледжа, я поступил на высшее по профессии, на инженера-технолога э, строительства э, железнодорожных путей сообщений. Вот. и сообщений. Ну, и сколько было у парня, много амбиций, много всего всякого, автомобиль в кредит. Тогда я только вот колледж закончил, звонровал, потом а, мобильник в кредит, компьютер в кредит. В вроде бы хватало, железнодорожная специализация раньше, в тот момент, когда я начинал, моя специальность была самой высокооплачиваемой. А, она была хоть и самой трудной. Монтер техники железнодорожного пути. Я ремонтировал и вложил железную дорогу, по, по которой ездят. А, вот, и поэтому нам платили вполне достаточно. И но. Так как было куча амбиций, куча всего, я думал, ну, почему бы мне не взять кредитов всяких, для того, чтобы мне этой зарплаты еще больше хватило на все. А, молодой, горячий, финский, белорусский парень, так сказать. Вот, ну и как раз вот в то время, в 2012 году, грянул кризис, да, то есть не только на нашу страну, но и, да и вообще на весь мир, наверное, полностью, когда... Начали э, твориться невероятные вещи с нашим драгоценным долларом, за который все бегут и рвутся за, для того, чтобы заработать хоть лишний доллар себе в карман. Э, вот. И тогда я понял, что к приш, пришла как какой-то такой момент, что нужно что-то менять, нужно что-то искать, потому что моим амбициям приходит немножко упадок, а я такой парень э, всегда мечтала большим позволять себе больше хоть я и не был тем который транжирит например деньги я не был тем кто ходил по клубам там да но в любом случае я видел совсем иную жизнь да то есть совсем ту жизнь где я мог себе в обилие что-то позволить, да, то есть не беспокоиться о... о деньгах вот и поэтому я не боялся никакой работы Хотя теперь я понимаю, сейчас уже на протяжении долгого времени я работаю только из дома, да, то есть мой офис это мой дом и это мой бизнес, не, не выходя из дома я зарабатываю деньги и теперь я понимаю, что я лучше работ... могу работать этим, чем пойду там прибью гвоздя, либо покопаю траншею, потому что... Для меня это становится огромным стрессом, понимая, что сидя дома, например, за компьютером, я могу заработать намного больше, чем махать лопатой либо молотком. Вот. Но тогда я не цурался, как у нас говорят, трудной работой, и поэтому я готов был пойти хоть могилки копать для того, чтобы зарабатывать ну, какое-то дополнительное количество денег. И говорили, что вот как раз на могилках неплохо как бы платят. И поэтому я начал листать объявления в газете и тут я увидел, тут я увидел внимание, MLM бизнес для амбициозных творческих людей. Я думаю, блин, вау, класс, MLM бизнес для молодых творческих людей, ну, 20 лет. Творческий, я выступал, я пел там, я писал песни, музыку там, постоянно в, в клубе ну, выступал, меня приглашали на мероприятия в колледже там, артистом был тоже. Думал, блин, да, это для меня 100%. И хоть я уже раньше был знаком с сетевым маркетингом. Мой папа еще, когда мне было в лет 10, испытал судьбу в МВЭ, да, То есть полгода, наверное, ему там, его там хватило. Но так как Амвей до сих пор даже, наверное, нелегально работает в Беларуси. Ну, даже если легально, то совсем недавно. То раньше это вообще было проблематично. Ну, я, конечно, понимаю, что не в этом проблема, а в характере моего отца, да и вообще в каком-то стремлении, ну и как обычно не получилось, тем самым мои родители в дальнейшем меня, конечно, отговаривали того мы это все попробовали, все лучше, иди устройся на нормальную работу а, вот, и поэтому ребят, вообще вот тут, как вот он не заснули а, поставьте какие-нибудь восклицательные знаки а, вот, и получается так, что а... Я в колледже встречал там, девочки ходили с каталогами Арифлейма, Фаберлика, да, то есть там Эйона, все что-то распространяли. Я понимал, блин, как этим вообще можно заниматься? Каталог, там все. Но тут MLM-бизнес. <laughs> то есть для меня эта фраза была вообще чем-то уникальным, совершенно другим, в другой плоскости. Ну и тогда, я, конечно, позвонил, тогда э, на, э, мы пообщались с моим будущим первым спонсором сетевой компании тем самым договорились о встрече, хоть у нас первый раз встречи не получилась, нас судьба так разделяла, говорила, может не надо, не иди, но в любом случае эта встреча состоялась, потом я зарегистрировался в своей, в своей первой сетевой компании, которая была связана с БАДами, и я начал свою трудовую, свою трудовую деятельность в сетевом маркетинге, пребывающую параллельно на работе. Да. Так я год работал параллельно, по своей специальности на государственной работе. И год я развивался в сетевом бизнесе, продвигая БАДы. Молодой такой горячий парень, который занимался постоянно спортом. И у, э, искал людей постарше и объяснял, что здоровье это важно. И нужно э, оздоравливаться, профилактику организма делать. Не, нужно не болеть, а постоянно профилактику делать. Потому что это намного дешевле, чем потом лечиться. И я такой молодой, здоровый, рассказывал, что вот в дальнейшем вы будете болеть. Да? То есть... И обещал, конечно, на построении вот этого бизнеса «Золотые горы». Ну, как вы можете понять, ничего толком не получилось, как это нормально. Я думаю, у каждого из вас такая ситуация, первый год. Как, знаете, первый блин комом, либо комам Я не знаю, слышал такую фразу, что не комом правильно, а камам. Вот, и я думаю, многие из вас столкнулись с тем, что в первый год результата, ну, нет результата. А, по, почему? Не потому что это бизнес плохой, а потому что у нас нету навыков, у нас нету э, правильного, про, правильной осознанности к этому бизнесу, по, потому что у нас нету правильного окружения в этом бизнесе, потому что у нас очень много стереотипов в голове э, сложно. Да? И тем самым э, год я проработал, я вышел на новую квалификацию, я поднялся по квалификации, но тем самым э, я заработал минус 400 долларов, возможно даже больше в минус. Почему минус? Потому что есть такое понятие личный объем в товарном бизнесе, да, то есть это где-то 42 доллара в месяц я делал, ну и плюс где-то поездки на мероприятия, дни рождения, я это делал постоянно, потому что спонсоры говорили, так дело, значит это я делал. И тем самым, даже если посчитать просто личный объем, да, то есть 12 месяцев по 42 доллара, это 500 долларов, грубо говоря, да, то есть я заработал в сумме 100 долларов. Да, если сложить ну, поэтому 100 минус 4 100 минус 500 получается минус 400 долларов вот и знаете слава богу вот я на, на всем своем шестилетнем пути я извлекал определенные уроки первый урок который я извлек это то, что нужно быть открытым к возможностям. Да? То есть, если бы у меня не возникли какие-то трудности, возможно, я как бы и не пошел в сетевой бизнес. Да? То есть, я бы не воспользовался этой возможностью, как бы на меня окружение не давило. А поверьте мне, как и, как и на вас, как и на многих из вас, окружение давило и тянуло вниз. Список знакомых я отработал, составил список знакомых, обзвонил, испортил его раза три да, то есть, потому что каждая новая сетевая компания, например, после той сетевой компании я пошел в другую тоже продуктовую сетевую компанию, которая занималась косметикой, я уже пошел за наставником, открою занавес, это был Артем Нестеренко, я за ним шел, наверное, на протяжении трех лет, потому что вот тогда я узнал силу бренда, тогда я усил, уз, узнал силу персонального бренда и то, как сам человек... Я находясь, например, у себя в Беларуси и, и увидел его на ютубе, как он себя позиционирует на сцене, как он что-то рассказывает, как это, как это обучается. И прям мне захотелось быть в его команде, понимаете? И тем самым я пошел за человеком. Мне не важна была особенно компания. И тогда вот я извлек урок номер два, что нужно быть не только открытым к возможностям, но нужно объективно смотреть на свой бизнес со стороны. Да? То есть объективно смотреть на бизнес со своей стороны и глупо развиваться год, два, десять лет. Десять лет. И слава богу, если вы за лет десять выйдете на свою тысячу долларов в месяц в своей компании и думать, что ваша компания самая лучшая на, на всей планете. И компания это вообще пуп земли. А, я тогда научился мыслить объективно. Я смотрел со стороны. Я понимал, что ага, если меня нынешние спонсоры не могут научить... А, действующим способом, либо трансформировать мое мышление быстрее, либо повлиять на меня как-то, чтобы я сделал результат быстрее, значит мне нужно менять что-то в своей жизни, и тем самым я пошел за наставником, который меня вдохновлял, да, то есть который меня вдохновлял, за которым мне хотелось бы идти, и быть похожим на него, а вот, ну, можете не подумать, сейчас я не иду за Артемом, да, не потому что там, что-то такое вот, но в один определенный момент я понял, что я больше не нуждаюсь в таком спонсоре, как он, что я перерос это, и мне пора становиться таким, как он, грубо говоря, вести за собой большое количество людей, создавать вокруг себя свое сообщество, свое влияние, вот, ну, были какие-то разногласия у меня с ним, но мы не будем об этом говорить, вот, поэтому э, урок номер два, это объективно смотреть на свой бизнес, Ваша сетевая компания это не ваш бизнес, это ваш источник дохода. Да? То есть, это ваш параллельный источник резидуального дохода в, бизнес, э, в дальнейшем. Да? То есть, резидуальный, что такое остаточный доход. Это источник остаточного дохода вашего в дальнейшем, если вы его развиваете. Ваш бизнес на самом деле это вы. Ваш бизнес на самом деле это вы. И, к сожалению, даже когда я пошел за Артемом, я увидел, я вроде бы понимал, Вау, я хочу быть как Артем. Но он не обучал тому, что он даже сам не подразумевал, почему у него так получилось, когда люди начали к нему притягиваться, и он построил просто империю в одной из своих сетевых компаний, в которой мы вместе развивались. А все потому, что он начал себя позиционировать на рынке, он начал обучать людей, он начал давать ценность на рынок, он этого особо не понимал, он только в дальнейшем, когда уже... Ушел с D, например вот, Который мы вместе развивались, пошли мы там с Сетенбокс, сейчас это компания The Game Называется, и потом он Создал свою партнерскую программу MBM, и сейчас он открыл там Например, Pride International, да И вот он только под конец, как он Начал уходить с Тянде В котором он стал Топ-3 чека, да, то есть Среди всех партнеров Тогда он понял, а что же Повлияло на самом деле Вот, и тогда он начал обучающие курсы проводить, летать на запад обучаться и так далее. И я тогда этого тоже не, не осознавал, потому что ну, он не обучал меня этому, не обучал всех нас как партнеров. Всему этому он обучал холодным контактом. Да? То есть, иди на улицу, прокачивай свое мышление, приставай к людям, веди его за офис, машь ручки и делай результат. Вот. И я, наверное, буквально только вот года два тому назад, максимум три тому назад я понял, что, что такое Привлекательный маркетинг, которому я сейчас обучаю, тенденция и фундамент которого является наше закрытое сообщество Business Chance Pro, которому мы обучаем своих партнеров, благодаря которому наши партнеры, ну не подумайте, Business Chance Pro, это не сетевая компания, это проект, в котором вы можете монетизироваться как предприниматель сетевого бизнеса, получить все инструменты, множество тренингов. и дополнительный источник дохода и себя создать как бренда и сделать результат не только как в нашем партнерском проекте да то есть как лидер ну и как лидер своей сетевой компании параллельно да то есть и поэтому как бы это не сетевая компания и просто чтобы вы понимали когда я говорю партнеров в бизнес чем про, это участник да, закрытого сообщества и вот участники делают результаты то есть они просто трансформируются за неделю две максимум три они становятся с неудачника, с обычного неудачника сетевого маркетинга в профессионала этого дела и начинают уже делать правильные действия, которые приводят к первой прибыли. И это 2-3 недели, а некоторые к этому идут десятилетиями. И вот это вот фундамент привлекательного маркетинга заложен в нашем, в нашем сообществе Business Pro. И вот я об этом узнал только 2, максимум 3 года назад. Я начал выстраивать как-то свое позиционирование и то на интуитивном уровне. Я понимал, что нужно блок, наверное, сделать. Я сделал раз блок, я потом его трансформировал два. Сейчас вот у меня четвертый уже по, по трансформации блок. Да, то есть, как то, как он выглядит, на нем я пока остановлюсь. Потом сделаю мобильную версию еще. И буквально, наверное, год тому назад я полностью осознал, что мне помогло в один прекрасный момент за 3-4 месяца построить команду Практически в 500 человек, в пол тысячи человек за 4 месяца с объемом бизнеса в 135 тысяч долларов. Да, то есть я вот в один определенный момент я понял, как это работает. А это работает, когда вы развиваете систематически, развиваете свой бренд и используете систему в своем бизнесе. Тогда я только начал внедрять ту технологию, ту систему, которую я сейчас создал для всех. Тогда я начал внедрять это для своей команды в своем сетевом проекте сейчас я создал ту платформу которой может пользоваться любой предприниматель сетевого бизнеса не только любой предприниматель сетевого бизнеса но и интернет маркетолог партнерским ну тот кто партнерским маркетингом занимается инфобизнесмен таргетологи смм щики то есть любые люди которые могут назвать свой бизнес домашним да то есть не, не ходя в офис а работая а, а, хоть в трусах у себя в кабинете да то есть сюда дома вот. И э, тем самым я смог сделать такие большие результаты за очень короткий срок, и потом я, что бы ни случалось, да, то есть, как бы компания не менялась, а бывало такое, что э, я прошел все, что можно было, я могу сейчас сравнивать, что такое хайп, что такое финансовая пирамида, что такое бинарный маркетинг-план, что такое матрица, что такое классический маркетинг-план. И с разными продуктами БАДы, косметика, IT-технологии, финансовое ядро, например, инвестирование ну там блогосферы так ну это IT технологии и образование еще то есть я могу сейчас на рынке все сравнить потому что я за свой шестилетний опыт попробовал себя в разных проектах и хочу заметить кроме первого, самого первого, там, где я минус 100 долларов заработал, я в каждом проекте делал результат, да, то есть, э, хочу заметить, потому что многие думают, многие люди прыгают по проектам и могут сказать, ну, да, ты прыгал по проектам, но а, а в чем результат? Хочу заметить, что в, практически в каждом проекте я делаю результат, да, то есть, я зарабатывал неплохие деньги, вот, и поэтому, как бы, э, вообще а почему я это затронул на самом деле но в любом случае хочу сказать то что урок номер три да то есть если урок номер один это нужно быть открытым к новым возможностям урок номер два который я извлек это нужно объективно смотреть на свой бизнес и если у вас уже долго долгое время ни херена не меняется извините меня за французский в вашем проекте вам нужно что-то менять а менять это что либо проект да то есть идти за спонсором каким-нибудь сильным как это когда-то сделал я но сейчас слава богу есть другой вариант да то есть это найти наставника на стороне либо систему на стороне образовательную систему которая сделает из вас бренда да то есть сделает из вас экспертность и сделать вас личность которая поможет монетизировать свое мышление и преуспеть еще в своей сетевой компании третье это необходимо развивать свой бренд, да, то есть быть ценным на рынке, использовать привлекательный маркетинг, которым мы обучаем. Вот. Это вот три основных правила, которые я извлек, наверное, за 6 лет своего бизнеса, и, и сейчас это мне позволяет работать из дома, зарабатывать как минимум в 4-5, иногда в 6 раз больше, чем стандартная зарплата моего государства. Да, то есть не, у нас, кстати, опасно говорить о своих доходах. И неважно, ИП это не ИП. И вообще какая-то личность. У нас вообще законы просто феноменальные. Вот. И я являюсь автором. Книг, спикер, тренингов. Сейчас создали свою закрытое образовательное сообщество «Бизнес-ченс-про», где мы помогаем преуспевать каждому человеку. И я вас хочу пригласить, буквально мы уже 23 минуты разговариваем. Я хочу вас пригласить в эту пятницу. Будет первая презентация «Свободы». Почему так называется? Потому что, скорее всего, после этой презентации «Свободы» вы действительно поймете, где ваша свобода находится. Вы узнаете, чем э, наша система, чем наше сообщество закрытое уникально и чем оно может быть полезно вам, да, как предпринимателям сетевого бизнеса, как вообще предпринимателям. И как это э, сообщество, как система может помочь вам преуспеть. Поэтому, ребят, если вы еще до сих пор не зарегистрированы, в 19.00 в эту пятницу э, пройдет первая презентация свободы. И, скорее всего, уже на следующей неделе, после этой, особенно презентации свободы, вход в наше закрытое сообщество поднимется в два раза. Да, потому что нас уже буквально 35 человек. Я думаю, после презентации свободы к нам наше закрытое сообщество прибавит, придет еще человек 15. Поэтому, ребят, если вы чувствуете, что пора что-то менять в своей жизни, если... Вы чувствуете, что вам нужен наставник, а в нашем сообществе вы получаете своего личного наставника, да, в моем лице еще у нас два эксперта, и эти эксперты прибавляются, да, то есть у нас сейчас эксперт по маркетингу, по продвижению, то есть по бесконечному потоку кандидатов, по копирайтингу, по автоматизации, то есть по чат-ботам, по мессенджерам, то есть и все это обилие знаний вам будет доступно. В сообществе как в виде тренинга да, как в виде образования, плюс постоянно сообщество, комьюнити такое, которое вы будете э, постоянно взаимоотно э, выстраивать взаимоотношения между собой и можете даже в дальнейшем запартнериться для того, чтобы сделать что-то свое интересное, марафоны, тренинги, семинары для того, чтобы влиять на рынок сетевого маркетинга, для того, чтобы писать э, свои правила игры, вот. Ну и также вы получаете систему для Множественных источников дохода в виде нашей системы И мы этому тоже обучаем внутри системы Поэтому, ребят, принимайте решение, если вы до сих пор не приняли Либо в любом случае приходите в пятницу в 19.00 на презентацию свободы И там вы уже более интересно познакомитесь с тем, что вы действительно можете получить присоединившись в наше сообщество так, ребят, вообще вам было интересно то, что я рассказывал? Поставьте по 10-бальной системе, если вообще было интересно, если нет. Вообще можете минус поставить, забанить меня, вообще выйти из группы нашей, да? То есть, бизнес чем про для того, чтобы мы больше вам не мозолили глаза, так сказать. Вот, и сегодня для тех ребят, которые участники нашего закрытого сообщества в 12.00, не забываем, что у нас сегодня... Закрытое Следующее мероприятие Начни побеждать да, То есть наш вебинар Где я расскажу О наших нововведениях И чего нужно сейчас концентрировать внимание Пока подготавливается Главное ядро Для продвижения наших продуктов С чего надо начать Для того, чтобы буквально за 2-3 недели Вы могли уже записать свою историю успеха И свой Отличный отзыв от, от того, что вы уже поменяли свой образ жизни. Да, люблю личные истории. Вот, ребят. Поэтому все. Для наших мастер-групп участников и vip участников встречаемся сегодня в 12.00 по Москве. И до встречи. Жду вас в пятницу. Ну и, конечно, завтра утром у нас очередная суточная доза удивительного в 10 утра. Пока-пока. Всего доброго. До скорой встречи!